Все моменты, когда вы чувствуете, что делаете что-то глупое, редкие моменты мудрости. Искать глупо, потому что то, что вы ищете, у вас уже есть. Медитировать глупо, потому что медитация есть состояние недействия. Задавать вопросы глупо, потому что ответа не может прийти извне. Он может прийти только из вашего собственного сердца. Он не может даже прийти в виде ответа. Он придет в виде роста. Он будет цветением, расцветом вашего существа. Но те моменты, когда вы чувствуете, что делаете что-то глупое, редкие моменты ему урасти. Нельзя всегда чувствовать себя глупо. Иначе вы станете просветленным. В вот занской традиции снова и снова повторяется один и тот же случай Во все времена со всеми мастерами. Кто-то приходит и говорит, что хочет знать, как стать балды. И Мастер больно его бьет, потому что вопрос был. Иногда случалось так, если человек был готов, был на самой грани что от первого удара мастера он становился просветленным. Благодаря этому удару он видел, что глупо было спрашивать, как стать Буддой, потому что он уже Будда. Подобные вещи рано или поздно происходят с каждым искателем. Вы медитируете, и вдруг вас озаряет луч света, и вы видите, что это глупо. Это редкие мгновения мудрости. Только мудрец может чувствовать себя глупым. Вот определение глупца. Он чувствует себя мудрым. Мудр тот, кто осознает, что все, что он делает,